Ребята, играю я на сервере Hypixel, <laughs> на своем любимом сервере. <coughs> Остается 5 секунд, и за эти 5 секунд вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал. А я также скинуть этот видеоролик своим друзьям, чтобы они тоже посмотрели и оценили. Вот я так понимаю, кто-то видос скинул, потому что я маньяк. На этот раз... Ауч. Не лоханусь жестко как-то так. Но, блин, не факт, что я не лоханусь. Потому что, знаете ли, тут так много людей. А, блин, мне нужен лук. Тут два человека. Тут кто-нибудь есть, тут нет. Окей, okay, тогда смотрите. И уходим отсюда быстренько. Главное, чтобы не было свидетелей. <свят> а то будет как всегда. Ну, я уже двух грохнул. Это уже очень даже хорошо, знаете ли. Уже собрал на лук. Таксих убит. Надо быть рядом с луком, чтобы его не подобрал какой-нибудь игрок. Так, ну-ка пошла отсюда. Нифига я. Просто всех разношу. Кошмар. Блин, убили. Просто четыре человека осталось. Представляешь, четыре человека. Просто тащу катки. Капец. Ох, давайте еще один. Офигеть, будет очень прикольно, если я сегодня буду три раза маньяком. Ну или же снова буду всех трех ролей. Ну, кто не помнит, это ачивка каждого моего выпуска. Это просто должны знать все алды моего канала. Ну, скорее всего, алды все уже давно отписались. Ну, да ладно, как бы. Я мирный. Не судьба, значит. Ну да ладно. Так, ну тут чья-то кровь. Уходим отсюда, убегаем. Ну просто, понимаете, я впервые так всех разносил. Просто все пытались дойти до лука, я их убивал. Понимаете? Даже если меня убили, для меня это хоть какая-то-то и победа. Потому что, блин, это впервые так. Я за маньяка никогда не побеждал. Это для меня уже какой-то, не знаю, там... Комбо-бомба, блин. Настижение года. Так, мне нужно еще пять слитков, кого-то уже начали убивать, там... Так это, это не ты, <смех> ну и слава богу. Ой, он в руках золото держит, возможно, это убийца. М -м, там, там чувак тыкву мою украл, Ирод. Привет. Я думаю, ты знаешь, кто мёрдер? Возможно, где-то здесь. Это чё, огненный мужик? Это огненный мужик. <laughs> да, это огненный мужик. Все, я понял, Кажись, кто это. Блин, господи. Бляха-муха. Я же говорю, это огненный мужик. А... Положили на лопатки. А чё он так всех по КД разносит? Пацан, вали. Просто вали. А кто этот детектив-то? Или детектива убили? Тут нет карты, к сожалению, но. Сейчас это можно будет выяснить по чату. Блин, детектив убит. А где этот детектив валяется? Так да, и в на какой-то. Блин, чувака убили того, что ли? Да! <смех> Хлопнули! <смех> Остался один единственный пацан. Главное, это не промаш, пожалуйста. А, он прячется? <laughs> Все ясно. Так. Где там этот... Мужичок? Ну, чувак. кресеныш, удачи тебе, удачки. Вот просто. Вот, а мы не будем тянуть. <laughs> кота за яйца. А как бы продолжим игру нашу. В Мердер <laughs> Вот, и сейчас мы с вами узнаем, кто я. Так, тут тверкают Батл, блин. И я снова мирный. Классно. Просто... Шикарно. Так, подбираем золотишко. Э, У меня украли золото. У меня сейчас бы так было шесть зазаза. Кто убийца? Кто маньяк? Ты убийца, что ли? Просто у нее там палка в руках была, а я юмора не понял. Кого-то убивает, прям жестко по КД. Опа! Блин, я так испугался, Алекс. Кошмар. Ну слушайте, этот ран был слишком коротким, поэтому как бы компенсация, компенсация. Spooky Mansion, да? Или Mansion? за короче. Я не англичанка, я не знаю, как это правильно читается. Опять тут человек с этой тыквой. Эта тыква у всех на лице, я не знаю, почему она у всех на лице. Ну, и, мне скин нарисовали, если что. Кто не знал. Потому что я такую красоту не нарисую. Вот эту вот тыкву, прекрасную. Чувак испарился. Так, тут... Это типа место спрятаться, понятно. Я на этой карте впервые, но, блин. Она так в тему типа Хэллоуин. Потайные входы и выходы. А куда побежать? Вот просто, я не знаю, где здесь спавнится же золото. Где все? Где все? Давайте сюда попробуем пойти. Можете чем-нибудь. А, мы отсюда пришли, кстати. Тут пчелка. О, кстати, это наш первый слиточек. Ну, слушайте, очень прикольный особняк, такой жуткий, прям в тему я еще на фон такую жуткую музыку поставлю. Ладно, шучу здесь не будет жуткой музыки, это же Майнкрафт. Жуткая музыка бывает только в хор-картах, и то, блин, один раз засунули с авторскими правами, просто взял и подставил эм, мап -мейкер. Тут можно спрятаться в этом чулане, короче. Понятно. <к> Он меня пугает. Он меня пугает. Подождите меня. Меня мужик пугает. <к schedules> Так, слушай, у меня уже 5 слитков, мне еще 5 нужно, чтобы у меня был лук. Иначе меня просто возьмут и убьют. Я боюсь спускаться в подвал, потому что, блин, ну, понимаете, людей убивают, а я ни одного трупа еще не увидел. А, нет. <сcoff> <сcoff> уже увидел. Доигрался на рояле, чувак. это реально был он это реально был тот чел я же говорил это он. да это он вот побежал блин черт ну, вот я вам сейчас докажу это вот я же говорю то что он мердер. он убийца а у меня почти был лук ну, блин вот так всегда ну, что, как бы, ребята, давайте, как бы, с вами не будем задерживаться <coughs> на этой карте. Ну, или посмотрим, кто победит. Давайте посмотрим, кто победит. Чё бы нет. Э -э, тратить ваше свое время, конечно, это хорошо, но, блин... Ну, всё-таки интересно, кто выиграет-то, а Ну, вы можете перемотать, если что. Так, сейчас скажу, кто это... Это был... К Кролински. Кролински. По-русски написал. Кролински. А... Кролин... А! Победа! <связь> Чатом убили! Е. Yeah! Так, все, можно прописывать а, хаб. И на этом я уже буду с вами заканчивать. Поэтому, ребята, как бы. Ой, господи, тут телка стоит. В общем, то дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видеороликом со своими друзьями. Ну а с вами был я, Сашари. Всем удачи и всем пока.